Новая эра мобильного гейминга уже не за горами. Чем ближе мы к этому моменту, тем больше всяких невероятных новостей прилетает. Как раз-таки одна такая новость может послужить началом конца Call of Duty Mobile. Почему? Сейчас узнаете. Здорово! Мужские мужчины, многие знают, что каждая новая колда на компьютере как-то пыталась колабить с мобильной версией игры. Например, ты мог поучаствовать в открытом бета-тесте какого-нибудь колдвара и получить скин на Адлера. Как вы понимаете, были только такие скромненькие взаимодействия большой колды с мобильной. Прошедшее не так давно мероприятие Call of Duty Next, на котором представили ПК колду и анонсировали. Warzone Mobile расставила все точки над и. Один общий игровой опыт для Modern Warfare 2 и Warzone 2 с мобильным Warzone говорят о том, что наша старая добрая мобильная колдушка будет идти своим путем. Правда, неясно куда ее занесет. Так недавно стало известно, что скоро в мобильную колду внедрят очень неоднозначную тему. Почему неоднозначную, спросите вы? а все потому что теперь будет так называемое хранилище боевого пропуска, с помощью которого можно будет покупать батл пассы прошлых сезонов. То есть, если ты начал играть в колден полчаса назад, можешь смело задонатить на все бпшки, и все, ты супер олд. Конечно же, для ветеранов игры это не очень приятная новость, я бы даже сказал супер хуй. В так как весь эксклюзив и раритет скинчиков прошлых лет перечеркивается на Новичкам, да, и просто ребятам, которые по каким-то причинам не успели задонить на пропуск, такое мероприятие, конечно же, зайдет. А вообще, напишите чисто свое мнение в комментариях насчет данного мува от разработчиков, посмотрим, сколько здесь бывалых и новичков. Так почему же это происходит? Почему такую фишку разработчики не ввели раньше? Ответ, как мне кажется, на поверхности. Дорогие друзья, сейчас бригада из мобильной колды старается... По максимуму нафармить баблишка, пока такая возможность есть. Ибо после релиза Warzone фокус охренительно сместится. Не только потому, что это новый батл рояль и все в таком духе, но еще потому, что пролетела информация, что в новой мобильной колде будет сетевая игра. В комментариях ребята под выпусками Pro Warzone Mobile пишут, что не перейдут в новую игру, так как их не интересует королевская битва, а сетевую игру они не бросят. Интересно сейчас будет почитать их мнение, ибо объективно у нас будет сетевая игра, как в Modern Warfare 2. Но стоит внести важную ремарку, господа. На старте сетевая игра будет ориентирована и сделана исключительно ради одной цели. Это прокачка оружия для будущего комплекта в Батл-Рояле. Что, собственно, написано на этом постере, который нашли на очередном закрытом тестировании игры. Возрождайтесь сколько душе угодно в мультиплеере 6 на 6 в режимах матч и доминирование. Или сражайтесь за выживание в королевской битве четверками на 20 минут и на 10 минут. Очень хорошо. Наличие скоростных режимов в батл Royale не может просто не радовать. Но давайте остановимся все-таки пока на сетевой игре, так как я контент контентмейкер по данному режиму. В мобильной у нас колдушечке. Что значит нам вообще стоит ожидать от сетевой игры в Warzone? Ну, во-первых, как и было выше сказано, это будет Рубилова 6 на 6 Причем, кто-то говорит, что новых карт не будет, а будет только какая-нибудь ограниченная локация из того же Верданска. По моему мнению, такую штуку как раз-таки нам стоит ожидать в мини батл роялях на 10 и 20 минут. Там, естественно, никто в full зону играть не будет. Хотя, дорогие друзья, датамайнеры находили упоминание о новых картах. Думаю, такую локацию, как Остров Возрождения, а.к.а. Алькатрас, ожидать стоит, но не сразу все будут добавлять планово, чтобы поддерживать интерес игроков. Блин, сорян, опять ухожу от темы сетевой игры, но так нужно, чтобы более-менее у нас складывалась полная картина происходящего. Так вот, я думаю, будут отдельные карты для сетевой игры. Объясняю. На постере говорится, что будет dead бет-матч. Это тот же командный бой в мобильной колдушке. И режим доминации. Это, другими словами, режим захвата точек. В данном режиме существуют три точки, как мы знаем, которые нужно захватывать и удерживать. Такую штуку, в принципе, можно устроить на какой-то локации верданские, но я думаю разработчики на это не пойдут так как есть блиц режим, в котором будут прокать рандомно зоны и самое главное нужен баланс карты под данный сетевой режим, нужно чтобы были проработаны точки респав точки захвата и прочие технические моменты. Поэтому лично я ставлю на то, что у нас появятся карты из той же Modern Warfare. Только вот непонятно из какой части. Я склоняюсь к первой, потому что свежие карты из второй части лучше оставить эксклюзивом и скорее всего разработчики это понимают. И уже со временем, возможно, их стоит водить для мобилок. В общем, поживем-увидим. Появляется еще один вопрос, уже дополнительный по поводу сетевой игры. Будут ли скорстри? Чтобы это понять, нужно зайти в МВ-2, так как весь прогресс в играх будет общий, и по идее все, что мы вот сейчас здесь откроем, должно будет появиться в мобильном Warzone. Тут, господа, есть одна хитрая штука. Разработчики хоть и говорят об общем прогрессе и боевом пропуске, БП, кстати, скорее всего будет на 100 уровней. На презентации шла речь, что основополагающие геймплейные аспекты будут идентичны еще разочек. Это, конечно же, боевой пропуск со скинчиками, прокачка оружия и, собственно, прокачка игрового уровня. Но, скорее всего, в мобилках не будет всяких штук, как в МВ2, ибо тут уже готовая сетевая игра со множеством режимов и карт. Поэтому вот таких скорстриков нам не стоит ожидать, как мне кажется. Может, если только со временем их добавит, и то это под вопросом. Опять же, я придерживаюсь простой логики. Выйдет игра с названием Warzone Mobile, чисто батл-рояль. В него засовывать обширную сетевую игру, по крайней мере на старте, никто не будет. Хотя, если это произойдет, лично я вообще не расстроюсь, ибо движок, на котором будет мобильный Warzone, схож, а точнее идентичен Warzone 2 и MV2. Естественно, со своей мобильной адаптацией. Поиграв в Modern Warfare 2 и перелопатив огромное количество сливов с геймплеем Warzone, становится понятно, что по скорости и механикам это порт практически один в один. Такого сильного кузуала, как в мобильной колде, здесь нет. Это, конечно же, все дело вкуса, но, откровенно говоря, все выглядит как-то серьезнее, что ли. Хочется верить, что вся эта серьезность не пропадет, и вот такой мем обойдет будущий проект. Проект стороной. По крайней мере, положительные предпосылки есть, и за предрегистрацию обещают вот такой неплохой скин на Гоуста. Главное, чтобы не получилось, как с PUBG New State и его петушиными скинчиками. Ибо там тоже разработчики сначала топили за тему с милитари-скинами, а потом что-то пошло не так. Кстати, ни для кого не секрет, что в некоторых странах вроде как Warzone не выйдет. Но поиграть в него все равно можно будет и если что, еще можно будет с него и донатить. Поэтому прямо сейчас задумайтесь о будущем и подпишитесь на телеграм-канал Сипи Донат. Если вы играете в мобильную колду, то Серега сможет вам помочь выбить хорошую скидку на валюту. А если же у вас закрыт нахрен магазин, то и боевой пропуск отправит. Классно, не правда? К тому же мы сейчас с тесно прорабатываем момент с донатом в мобильный Warzone для тех, у кого игра будет недоступна в регионе. Поэтому рекомендую подписаться на телегу Сипи Доната. Скоро мы для вас кое-что интересное сделаем. Так стоит ли удалять после выхода Warzone на мобайл Call of Duty Mobile. По факту, каждый должен решить для себя сам. Я, например, конечно же, буду стараться снимать для вас сразу две игры, потому что аналогов в сетевухе, как в мобайле, просто нет. И какой бы крутой по механике не был Warzone, на старте его сетевая игра будет не такой наполненной и разнообразной, как в мобайле. Можно относиться по-разному к игре. Кто-то говорит, что это помойка из винегрета и пи***ца всяких мельпопсов и дерьмопсов, говноскинов и и прочих классных, в кавычках, моментов. Я же вижу, что сейчас игра старается все больше походить на будущего брата. Тут тебе добавление c 4 тут тебе добавление анимации тактического броска левой рукой и еще много-много-много каких моментов. Их все перечислять не будем. Это все, конечно, хорошо. Но 17 гигов удовольствия, к сожалению, уже не каждый себе может позволить. Да и, откровенно говоря, такая компания, как Activision, не может топтаться на месте и что-то радикальное сделать с уже имеющейся игрой она, к сожалению, не в силах, так как очень много есть подводных камней. Поэтому вход и пошел главный козырь в виде мобильного Warzone, причем он еще и интегрирован, охрененно с ПК-версии. Короче, это прям must have какой-то уже получается. Колда мобайл и дальше будет развиваться, но она пойдет по своей собственной дороге и на самом деле это наверное даже хорошо. Ибо такой сказочной королевской битвы с суперспособностями и фантастической сетевой игры просто нет. Я говорю спасибо этой игре в первую очередь за подаренные эмоции и за то, что благодаря ей мы с тобой нашлись и вместе идем надеюсь в светлое будущее. Давай не будем теряться. Прямо сейчас проверь подписку на данный киноканал и заряди кулакич. И специально для тебя, да, потому что ты это досмотрел, я заряжаю чистый символический конкурс на три боевых пропуска. Просто в комментариях черкай, я жду варзон в... И далее пиши свой город, откуда ты меня смотришь. Рандомайзером выберу победителей, итоги скину к себе в телеграм-канал, подписывайся туда, если тебя там нет. Все, спасибо за просмотр, это был Огнянский, все только начинается.